Так, запись идет, не идет, непонятно. А, вижу, идет. Всем привет! С вами психолог Корпачев Елена, психолог, ведущий вас из кризиса к вашему успеху. И тема сегодняшней трансляции это метод ключа и ДЦП. Был вопрос от моей подписчицы в группе ВКонтакте, который было интересно, как можно с ДЦП работать, да, если методом ключ работаем. На самом деле могу сразу сказать, что метод-ключ не панацея от всего. То есть если у вас какие-то органические изменения есть, мы их не вылечим. Но мы можем облегчить вам работу, задачу, можем облегчить вам какие-то движения на самом деле. Значит, можем, если у вас есть психосоматика, да, тоже как-то это облегчить. Метод-ключ он гармонизирует. гармонизирует все, все ваши процессы в организме, поэтому если есть какое-то, ну, если есть ДЦП, вроде все нормально, ладно, если что, я перепишу эту трансляцию, но итак, возвращаемся, метод ключи и ДЦП, значит, мы можем облегчить, каким образом, если в результате ДЦП, да, вы пытаетесь сделать там какое-то движение, допустим, вам это тяжело дается, вы чувствуете внутреннее напряжение, мы можем немного его уменьшить, но если у вас в ДЦП, допустим, вы не ходите, то ходить вы, благодаря нам, скорее всего, не будете. Но в то же время какой-то лишний тремор мы убрать сможем. Если вас заинтересовала эта тема, я жду комментариев под этим видео, и я буду писать видео дальше. А если неинтересно, значит неинтересно. С вами была психолог Карпачев Елена. Всего вам самого лучшего! Так, наверное, стоп.